Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать небольшой лайфхак, как сделать вот такую ламельку. Ламелька толщиной 5 мм, но есть такие ситуации, когда нужно сделать и потоньше, как вот эта ламелька 2 мм. Но что делать, когда рейсмус в минимальном струже 3 мм? Я сейчас вам это покажу. Но прежде чем как вернуться к нашим ламелькам, хочу посоветоваться и своим зрителям. Совет, возможно даже это и вопрос, ложится в том, пару роликов назад я снял несколько роликов комедийного жанра с участием Виктора Александровича и Витюши, которых, конечно, сыграл я сам. Под роликом комедийного жанра я увидел комментарии, которые негативно относились к таким роликам говорили, что не соответствует статусу мастера э, гонять дурака по мастерской. Так что же дальше мне делать? Некоторым зрителям нравится такой жанр, а некоторым и не нравится. А некоторые даже и благодарят, потому что их дети, посмотрев такой ролик, захотели заниматься резьбой по дереву. В тот час, как они хотели привить своим детям свое хобби, свое умение, потому что каждому резчику по дереву, хочется кому-то передать свое мастерство. Самый ближний человек, это кто? Ребенок. И они хотели, конечно, научить этого ребенка. Но ребенку это было неинтересно, и он на наотрез отказывался делать подобную работу. Потому что неинтересен был ему контент. После таких просмотров роликов... Ребенок захотел заниматься резьбой по дереву. И родители меня практически благодарили за такие ролики. И теперь я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Что посоветуете сделать мне дальше? Снимать дальше комедийный жанр? Не снимать дальше комедийный жанр? Возможно, выбрасывать один ролик раз в две недели. Возможно, завести и второй канал, но последний вариант для меня будет, конечно, накладно. Мне нужно будет уделять множество времени для YouTube канала, так как первый канал, конечно, не приносит тех результатов, которые ожидал, например, я, потому что некоторые зрители, посмотрев мой ролик, взяли что-то для себя, взяли мое умение, да, там не поставили ни лайка, не написали комментарий, взяли как говорится, мое мастерство, и пошли в мир продвигать в качестве своего мастерства. Я делюсь своим мастерством охотно, но, конечно, хочу иметь какую-то благодарность. Благодарность, получается, это монетизация от YouTube. Но чтобы она осуществлялась, нужна ваша помощь. Это просмотры, лайки и комментарии. И, конечно, делиться в соцсетях. Если, конечно, вы будете помогать мне, я буду снимать в режиме обычного контента. Если, конечно, не хотите помогать, я буду выдумывать и другой контент. В качестве, как вот этот комедийный жанр. Ну, думаю, что мы с этим всем разобрались. Перейдем к нашим ламелькам. Итак, друзья, для чего мне нужны вот эти ламельки? Ламельки мне нужны для изготовления данных фасадов. Они предназначены на кухню. Для сушки это очень простой способ, как изготавливал я вот эти фасады. Ссылочку сброшу в описании, возможно, будет кому-то интересно посмотреть, давайте посмотрим толщину ламельки, которые у меня 5 миллиметров. И та толщина, которой я добился на своем ресмусе. Это 2 миллиметра. Как я это все добился? Сейчас покажу. Итак, друзья, берем любой брусок, любой толщины, который есть у вас под рукой. Берем нашу ламельку, ложим наверх, и вам будет вот такой результат. Но предупрежу, нужно снимать по одному миллиметру. И вот, друзья, вам результат 2 миллиметра. Но, сейчас я буду делать эксперимент. Сейчас я хочу снять, чтобы был 1 миллиметр. Итак, друзья, давайте посмотрим, один миллиметр, даже в результате один миллиметр можно добиться от нашего рейсмуса. Не знаю, можно ли в пол миллиметра уже наверное не получится, потому что в некоторых местах вот у меня вырвало. Ну ножи конечно у меня не острые, сейчас так уже немножко подтупились, потому что я строгал очень много последнее время. И их нужно снять, наточить. Но результат виден наяву, что можно вытянуть даже и потоньше, если сильно захотеть. Я думаю, друзья, что такой способ изготовления таких ламелек вам пригодится в жизни, в вашей работе. Соответственно, вам облегчит этот труд. Ну и не забывайте про меня. Ставим палец вверх, подписываемся на канал, делимся роликами в соцсетях и пишем комментарии. Всем пока, до новых встреч!